Привет! Всем привет! Сегодня у нас праздничный поздравительный вебинар. Мы поздравляем сегодня выпускников нашего обучающего курса интенсива МЛМ против. Январский поток выпустился и сегодня мы поздравляем выпускников, выручаем дипломы, сертификаты. А этот курс проходит в нашем дружном, классном, сплоченном в самом лучшем проекте в международном бизнесе. Ура! Итак, пару слов про курс интенсив. Вы прошли этот курс, возможно, вы не заметили, что прошло две недели. Каждый, каждый, из, участников, да, я каждый из участников прошел семь блоков с основными важными темами, которые необходимы для развития и роста в сетевом бизнесе. Каждый блок, разумеется, включал задания, как обязательные к выполнению, все участники старались, выполняли задания и даже не заметили, как пролетели две недели. Этот курс длится две недели, включает в себя семь блоков, в которых есть важные темы, они полезны как для новичков, только что пришел в сетевой бизнес и только с ним знакомится, так же и для тех, кто уже тех у кого есть опыт в сетевом бизнесе, но очень полезные блоки а, по развитию своего личного бренда, по развитию своего бизнеса. Конечно же, когда наши участники проходят этот курс, у них есть круглосуточная поддержка их наставников и наших командных чатов. А, если какие-то вопросы у участников, возникают во время прохождения этого обучающего курса, они смело могут задавать вопросы в чате, где они всегда, всегда помогут. Да, работа у нас командная, поэтому помогать своим друзьям, партнерам, коллегам, это наш священный дом, так сказать. И разумеется, мы все очень рады за вас, товарищи выпускники, что вы прошли этот курс. И мы с удовольствием вручим вам сертификаты, подтверждающие ваше успешное прохождение курса. Надеемся, что этот курс действительно был вам полезен, и что вы действительно получили там определенные навыки и знания. И, конечно, вы можете теперь гордиться тем, что вы получили сертификат, успешно прошли все обучение, успешно выполнили все задания, хорошенько постарались, приложили усилия, и сертификат тому подтверждение, эти сертификаты вы можете публиковать в своих социальных сетях, и они будут показывать вашу экспертность и вашу ква... к... компетентность. компетентность да. Итак, у нас а, выпускников в этом январском потоке выпустилось в количестве 11 человек, если мне не изменяет память. А, и что мы хотим, мы хотим, чтобы каждый из лидеров поздравил своих выпускников, дорогих, э, самолично так сказать, поэтому мы сейчас будем предоставлять слово, первое слово мы дадим нашей замечательной Марине Михейкиной, она скажет несколько слов про каждого из своих выпускников, Марина, ты готова? Да. Слушаем. Тогда, тогда бери слово, я должен дать тебе разрешение, Всем привет! Поздравляю вас! Слышно меня? Слышно меня? Видно? Всех поздравляю с успешным окончанием нашего эксклюзивного курса MLM Profi 2. Все огромные молодцы! Сразу хочу сказать о том, что каждый из тех студентов, которые от начала и до конца прошли этот курс, уже заслуживают... Самых высочайших похвал. Начали, конечно, гораздо большее количество людей обучение, но дошли далеко не все. И это свидетельствует о том, что полностью обучение прошли самые целеустремленные. Я думаю, все со мной согласны и абсолютно все заслуживают самых прекрасных слов и похвал. И я хочу поздравить сегодня троих своих выпускников. Это девочки из моей личной персональной группы. Первая из них – Патракова Мария. Что хочу сказать по поводу этой красивой девушки. Она зарегистрировалась самостоятельно. А самостоятельно по моей ссылочке в первую линию. Я ей просто скинула письмо на почту, смс-очку на телефон. Ну, как это обычно бывает, знаете, наверное, сами редко кто начинает работать, с людей, которые регистрируются как-то самостоятельно, да, и не выходят на контакт. Маша вышла на контакт со мной сразу же. Маша сразу, сразу начала обучение по школе новичкам. Я была удивлена, поражена. Она мне сказала, что большого опыта в сетевом не имеет, но она настолько профессионально начала сразу действовать, самое главное, что она с большим рвением начала обучаться. И совпало так, что тут же начался курс MLM-профи. Но, думаю, интересно. Пройдет ли она курсы MLM-профи, эта девушка новенькая? Они а тут-то было, от начала до конца четко. И а, вот все три девочки, которых я сегодня буду озвучивать, о которых буду говорить, которые успешно прошли курс, они отличаются одной чертой, одинаковой. Она у них есть у всех. Они задают мало вопросов, но много делают. Я привыкла к тому, что люди задают очень много вопросов. Я периодически тереблю, спрашиваю этих девочек, вам что-то нужно? Какие у вас вопросы, а вопросов нет. Значит, это о чем говорит? Я думаю, это говорит все-таки о том, что информация на курсе Милан Профи у нас представлена профессионально, в полном объеме. Но, девочки, пожалуйста, еще раз к вам обращаюсь сейчас отсюда, из этой вебинарной комнаты. Все-таки не, не бойтесь, не стесняйтесь задавать наставникам вопросы. Вы большие молодцы, вы большие трудяги, и Машу я поздравляю, Маша, тобой очень горжусь, правда, вот честное слово, абсолютно искренне говорю тебе, я тобой восхищаюсь, ты умничка, поздравляю тебя, и ты достойно получаешь наш сертификат о прохождении курса MLM-профи, поздравляю, ура, Маша, так держать, желаю тебе как можно быстрее открыть первое звание директора, ура! Следующая девушка, красавица тоже. Я когда Юрий скидывала фотографии, говорю, ну ты посмотри, какие все красивые. Ну одна, другой краша, даже не краша, но одинаково красавица все. А это Ахметова Гульшат. Тоже девушка весьма молчаливая. На все мои вопросы, Гульшат, что непонятно? Давай разберемся. Она говорит, да все понятно, все хорошо. И делает, и работает. И девочка прошла полностью от начала до конца. Наш курс MLM-профи. Успешно, все проверено, все задания выполнены, на отлично, у нее великолепные посты, она очень хорошо, очень качественно развивает бренд. И самое главное, девушка живет, ну, я бы сказала, в труднодоступном районе, где очень большие проблемы с доставкой. Совершенно человека это не испугало, вот абсолютно. А я хотела бы обратиться к людям, которые живут в крупных городах, и где нет никаких проблем с доставкой. Есть пикпоинты, есть евросети, есть бюро. А вот как раз Ксюша с юрой это знают, что такое доставка сложная, да? <laughs> Они-то это знают. Вот и Гульшат тоже знает, что такое сложная доставка. Но если, когда у вас есть все способы доставки, и вы начинаете жаловаться, да, на то, что что-то не так, вы посмотрите на таких людей, вот как Гульшат, к примеру, которая ничего не страшно, она решила вопрос с доставкой и упорно идет вперед. Тоже замечательно закончила курс, никаких вопросов нет, умница, красавица, Гульшат, желаю тебе огромных успехов и как можно быстрее увидеть тебя на директоре, хочу. Тоже вручаем тебе сертификат, умничка. Следующая девочка, красавица наша, Ариша Русакова. Что хочу по поводу нее сказать? На, мой, на мою брендовую страничку пришла ее сестра, Таня Яковлева. Зарегистрировалась, начала обучаться. Очень такой мощный лидер, интересный очень человек. Но как-то Таня ну, не так влилась в работу. Возможно, какие-то у нее есть свои, конечно, проблемы, трудности, сложности. Работа там сложная с утра до вечера и так далее. Но Таня зарегистрировала свою сестру Аришу. И если вы обратили внимание, Ариша у нас постоянный активный лидер в чатах она всегда в чатах она работает да она умничка вообще умничка конечно как и у каждого из нас бывают какие-то вопросы какие-то сомнения какие-то разочарования но каждый из нас кто преодолевает все эти трудности в итоге становится настоящим лидером так вот ариша она настоящая трудяга и у нее, я вижу в ней очень большую, серьезную целеустремленность и огромный потенциал. Поэтому я не сомневаюсь в том, что из нее будет отличный, очень сильный лидер. Молодец, Ариша, прошла полностью весь курс. Поздравляю, ура, умничка, с достоинством тебе, с большим удовольствием вручаем сертификат. Девочки, спасибо большое, вы все умницы, вы все красавицы, я всех вас, всех вас очень люблю. Каждая из вас является ну, великолепной поддержкой нас всех, моральной, потому что мы все являемся друг для друга мотивацией моральной поддержкой. Всем желаю больших успехов, ну и, конечно, личного счастья. Спасибо большое, всем пока. А, и, конечно же, приходите обязательно на третий курс, если у нас сейчас здесь есть новички или старички, которые не прошли еще наш курс MLM Profit. Ждем вас на третьем курсе. Ура! Пока-пока! Ура! Отлично, присоединяемся к поздравлениям, девчонки, вы большие молодцы. И да, если кто не знает, mlm профи у нас идет каждый месяц, новый поток. Поэтому, если вы не попали по каким-то причинам, то, конечно, вы можете февральский поток влиться, так сказать, и пройти его и получить свой сертификат. Итак, теперь ждем следующего лидера, Катя Клопенко. Катя, ты готова взять слово? лохом? Так, Катя, комфортно бьет. Здесь, да? Отключи. Секундочку. да, вы куда-то пропали я даже потеряла вас да, вы здесь рядом все, замечательно ну что, очень рада значит окончанию вот этого второго курса MLM-профи, что хочу сказать по поводу этого курса когда мы проводили первый курс конечно мы немножечко мандражировали, скажем так, потому что не могли понять, насколько будет наша программа которую мы подтянули, да, все вместе, э, усваиваться нашими э, партнерами. Но вот уже проходим э, второй курс, уже окончился, и мы э, видим, что ребята действительно работают, ребята стараются, э, пишут свои отчеты, и не просто отчеты, когда начинаешь проверять этих странички, э, видишь, что они и группы создают, и странички, и над каналом, и над брендом трудятся, то есть это огромные, большие трудяги. Все, кто прошел до конца, конечно же, это ребята, у которых э, цель просто стоит, и они идут на пролом, и э, не останавливаются совершенно ни перед чем. Вот. И еще хочу сказать, что э, я думаю, что за эти две недели э, вы лились настолько в работу, да, потому что информации было достаточно много, и вы в темпе ее изучали, что у вас, ну, как бы, вы маленечко уже разогнались. Я думаю, что если вы не будете снижать свой темп работы, э, так, милочки, кому не слышно, перезайдите. Если вы не будете снижать темп, я думала, просто все суперски. Ну, а теперь поздравления. Что ж, хочу поздравить э, такую вот красивую русалку, просто э, восхитительная девушка, это Тамара Маркотя. Она из Беларуси, это замечательная бизнес-леди, в первую очередь. Также, в самую-самую первую очередь, это замечательная мама. Мама троих сыновей и одной дочки, как я сказала, да? Трое сыночка, два очка-дочка, которых она воспитала, которых подняла на ноги, которые сейчас с удовольствием ей помогают. Что хочу сказать э, о том, да? Эта вот девушка настолько... Знаете, вот порядочная, что ли, вот как-то так, наверное, выразиться, да, все очень корректно у нее всегда пишется, всегда с душой она пишет, всегда посылает какие-то открыточки, всегда относится вот, даже к тебе с уважением. Настолько с ней приятно общаться, знаете, всегда спасибо, всегда здрасте. Ну, то есть видно, вот, что очень культурная, очень обаятельная Девушка, с другой стороны, настолько она твердая, то есть есть такой стержень, который просто видно и прет, Несмотря на то, что у нее загружен до утра до вечера, рабочий день, умудряется по ночам что-то, где-то, чего-то, но выполняет все, что необходимо. Тома, большого тебе успеха, быстрого-быстрого старта, роста, как можно быстрее выйти на директора. И очень-очень-очень хочу не только с тобой, со всеми участниками обязательно встретиться в Испании. Так, Юр, следующий. Еще одна красотка. Вот действительно, у нас все такие красивые девушки. Просто глаз не отвести. Красотка. Скажем так, профессиональный визажист. Которая уже нас порадовала своим одним из видео. Рассказать нам о правилах значит, нанесения косметики. Это моего Ольга. Олечка, поздравляем тебя от всей души. Вручаем тебе этот сертификат. Девушка точно так же пришла, скажем так, на бренд. На наш. Очень интересовалась. Долго разговаривали, долго переписывались. Но в итоге решилась... Решилась и пришла к нам в компанию, к нам в проект и лично в мою команду. Что хочу о ней сказать? Очень целеустремленная. Такое впечатление, что ну, профессионал с большой буквы. То есть если она берется за что-то, она делает прям от и до. Если оформление бренда, значит оформление бренда. Если, если создаем канал, то должен быть канал э, вот так, вот, как, вот, как говорится, задумали. Э, амбициозная, стремительная, ну, я не знаю, ну просто красавица, да? Отличница, комсомолка и просто красавица. Олечка, поздравляем тебя с отличным э, прохождением, с успешным прохождением, борец, Лен, э, прохождением э, нашей школы. И только тоже успехов, успехов, и быстрее, чтобы вы все росли и выходили на директоров. Будем вас ждать в Испании, да? До встречи в Испании. Все. Так, да, что, да, мне нужно... Испании. что мне нужно сделать? Мне нужно нажать на крестик, да? Да, да, Катя, нажимай на крестик. Отлично. Так, присоединяемся к поздравлениям. Оля, Тамара, вы большие молодцы. Ура! Ура! Поздравляю тебя! Так, ждем следующего а, лидера. Юля Бонина, ты готова? Ты тут. Хорошо, бери слово. Не появляется... Сейчас камера включится. Всем добрый-добрый вечер. Меня хорошо слышно? Видно? Ю, Юля, тебе слово «хорошо-хорошо». Отлично. Давай, Юрочка, перелистывай слайд, я буду поздравлять команду. Всем добрый вечер. Присоединяюсь ко всем вышесказанным поздравлениям. И, конечно же, хочу отметить своих девочек. Да? Первая – это Наталья Гусева. Наталью Гусеву я уже знаю приблизительно один год. Это замечательная мама троих детей. Это девушка, которая практически 7 дней в неделю работает на основной работе. То есть вы представляете себе, трое детей, 7 дней наемный труд, да, но Наташа, несмотря на всю свою занятость и загруженность, находит время для э, бизнеса с компанией BSC, да, для бизнеса с нашим проектом. Она всегда выполняет все задания, всегда описывается в личку, всегда задает вопросы, ну это то есть такой человек, который понимает, да, что нужно работать в тандеме, нужно работать командой. И в принципе, она очень имеет хорошие успехи в нашем проекте. Наташа, я тебя от всей души поздравляю. Я знаю, что ты будешь, скорее всего, смотреть это веб-записи, потому что Наташа сейчас на работе. мобильного телефона и задания все выполняла с мобильного телефона. То есть, я думаю, вы тоже все представляете, как это, ну, как тяжело, да, для тех, кто никогда не пробовал это. Вот. но ну, Лилечка приспособилась. Лиль, я тоже очень тебя люблю, горжусь, что ты в нашей команде. Целую, обнимаю и желаю тебе больших успехов, роста. Лилечка хочет бюро открыть в своем регионе. И, в принципе, она очень хорошо работает по своей местности, да, привлекает новых э, людей, свою команду. Я думаю, мы в этом году будем праздновать открытие твоего бюро. Давай, Юрочка, дальше. А, Танюша Синельникова. Таня тоже очень занятой человек. А, я ее тоже знаю, в принципе, давно на, в команде, она у меня недавно. А, пришла на проект, на двух работах также работала. Тоже занятость сумасшедшая, занятость бешеная. Общаемся мы с ней, ну, в основном тоже по ночам в личке, да, обсуждаем какие-то вопросы, что-то по обучению. Вот, тоже очень она молодец. У нее есть опыт в сетевом бизнесе, то есть она человек, который пришел осознанно. Вот, и сейчас она уже расставляет приоритеты, да, в своей жизни. И я думаю, она скоро очень хорошо стартанет. Поэтому, Танюш, я тоже очень рада, что ты в моей команде. Желаю тебе больших успехов. Я знаю, ты очень хочешь стать бриллиантовым директором. И я желаю, чтобы твоя цель в ближайшее время осуществилась. Поздравляю тебя. Всех девчонок своих поздравляю. И всех, всего проекта девочек также поздравляю. Желаю всем роста. Желаю всем больших званий и больших активных команд. Ну, на этом все. А -а -а, мы присоединяемся к поздравлениям. Девчонки, вы большущие молодцы. Все умнички и все самые настоящие друзьяшки. Ну да, и мы не без гордости хотим сообщить, что и э, в нашей команде тоже есть выпускниц, и мы тоже хотим э, ну, сказать пару слов наших девчонок. Первая выпускница – это Аввакумова Виктория. Вика, ты нас прости, если мы неправильно изнесли твою фамилию. Поправишь <с> нас. Да, поправишь нас, если что. А, Виктория пришла совсем недавно в наш проект. И так сложились звезды, что когда пришла Вика, а, то сразу а, начался обучающий наш курс МЛМ пофи, и она не ртумывая, только пришла в проект новичков и сразу же пошла вытараться. А, Вика это настоящий лидер с лидерским мышлением. Она понимает очень многие вещи, она очень любит читать. Она у нас мамочка в декрете. У нее маленький ребенок, несмотря на все это она прекрасно прошла курс, выполнила отлично, просто на 5 с все-все задания. Вика у нас самостоятельная, вопроса по прохождению, по заданиям задавала очень мало. Она такой человек, который очень вновлен. Она очень вдохновилась всеми этими заданиями и просто так, даже мы не заметили, как уже все задания были выполнены Вика, мы тебя поздравляем, мы гордимся, что ты с нами в нашей команде, ты большая умница, красавица, э, молочинка и, конечно, э, мы ждем тебя скоро в звании директора. Ура! Вика, поздравляем. Следующий выпуск книг. Матвеева, Людмила, мы тебя поздравляем и вручаем тебе сертификат. А, Люда пришла к нам тоже совсем недавно, Да. Но уже такое впечатление, как будто мы знаем ее сто лет. Это наш супер активчик, просто а который никогда не устает, который всегда на связи, который всегда действует. Люда у нас самый настоящий лидер, она пришла к нам уже с опытом в <связывая> да, Люда у нас имеет такой нехилый багаж уже определенных знаний, определенного опыта. После компании она как по мало, достигла звания директора. Ждем тебя скоро да. и в нашей компании. Так что я не думаю, думаю что у тебя составит большого труда, Составь. и в нашей а, компании директором. Люда, поздравляем тебя всей души. Люда у нас мама двоих детишек, и несмотря на всю занятость, она с успехом прошла курс. А, тоже совершенно самостоятельная а, у нас Люда, вопросов задавала мало заданий, все выполняла отлично И, что говорится, даже, как говорится, не к чему было прикраться. Все было просто супер. Люда, ты у нас умница, красавица, комсомолка, спортсменка. Поздравляем тебя и вручаем тебе сертификат. Ура! Ура! И напоследок еще одна выпускница, Мусатова и Лена. Поздравляем! Лена, поздравляем тебя и вручаем тебе сертификат. Лена у нас эм, настолько душевный и добрый человек. Одна каждый день печет какие-то вкусняшки и в чатах нас угощает. Да, ее, ее вот эти шедевры кулинарного искусства действительно вызывают э, аппетит, во-первых, ну и даже какую-то определенную зависть. А у нас такого нет по утрам, мы-то сразу сюда за работу кидаемся. Лена у нас мамочка двоих детишек и вместе со своими детками они выпускают для канала YouTube такие супер ролики которые нам и не снились. Лена у нас молодец, она училась в работу. Она занимается развитием канала, развитием своих брендовых страниц. И несмотря на всю эту занятость, она приняла участие в курсе «Могут-профи», прошла все задания, практически вообще спросом очень самостоятельно. Это наш будущий лидер. Мы ждем в ближайшие месяцы тебя, Лена в званиях, как минимум, директор и директор Да. Отличный из тебя получится лидер, потому что действительно иногда так мы вопросом, вот, да же она все успевает и вкусняшки напечь, и задание выполнить, и видеоролики снять такие прикольные, которые уже всему проекту так полюбились. Лена, молодец, от всей души поздравляем тебя получаем сертификат. Поздравляем! Ура! Ура! Мы поздравили всех выпускников, мы вручили всем сертификаты. Конечно, сейчас после окончания вебинара мы в чатах сертификат всем вышлем. Вы сможете получить их себе, сохранить, размещать на своих страницах в социальных сетях. И мы вами гордимся, друзья. Вы большие трудяги, вы молодчины. И две недели вы засучив рукава работали трудились, обучались, выполняли все задания, несмотря ни на какие трудности дошли до конца. А, тем еще сказать о том, что а, курс интенсив, обучающий MLM-профи, это очень полезный курс, созданный всеми нашими лидерами. Каждый из лидеров положил в этот курс свои знания, умения, внес свою вепту. Мы старались, друзья, для вас. И он у нас в проекте абсолютно бесплатный. Участвовать может каждый желающий, кто выполнит условия. Этот курс просто дает такие возможности. Человек пришел, за две недели обучился, и через две недели с этого курса выходит абсолютно упакованный. Потому что во всех этих блоках, блоках которые даются в курсе, есть абсолютно вся нужная информация для того, чтобы новичку понять и изучить все, и выйти оттуда настоящим MLM против Поэтому мы призываем всех, участвуйте в курсе, это несложно задание, мы даем таким образом, чтобы люди успевали все, не торопясь, выполняли задания, чтобы было время на все. Поэтому... Все очень, как говорится, органично комплектовано. И, конечно же, друзья, возвращаясь к вопросу об а актуален, курс ну, или, или неактуален, говорю абсолютно на сто процентов актуален, особенно если вы пришли а, не только ну, там, в нашу компанию, допустим, а вообще в целом сетевой бизнес только недавно. Это а, настоящий, так сказать, настоящий квантайк полезных материалов, полезных а, навыков, которые собирались а, лидерами, так сказать, ну, я бы сказал, не один месяц, и, возможно, даже не один год, потому что это. Действительно, мы заинтересованы в том, чтобы люди, наши коллеги, партнеры, которые приходят в команду нашего проекта, да, как можно быстрее становились компетентными, профессиональными, да, то есть быстрее прокачивались, так сказать. Вот, и поэтому этот курс, еще раз говорю, абсолютно актуален. Где больше нет такого курса, правильно, Марина? Только у нас наши лидеры сделали настоящую выжимку из всех своих знаний, из всего своего опыта. И подарили э, нашим новичкам, нашим старичкам, всем участникам э, нашего прекрасного объекта бизнес -вязи. Мы вас еще раз поздравляем, дорогие друзья. И сейчас мы потихоньку пойдем в наши веселые чаты отмечать сегодня настоящий выпускной балл. Мы поздравляем всех участников в Еще раз повторюсь, вы огромные молодцы и огромные предвижки. И пойдем праздновать и отвечать в наших чатах, поздравлять друг друга и получать сертификаты. Да, друзья, до в чатах. Всем пока! Пока!